Я заметил из статистики, из YouTube студии, что мои ролики кто-то репостит на э, этот, и WhatsApp да, и в Telegram. Дайте хоть ссылку посмотреть, что он такое, что это за группы. Может там какая-то новая мумская группа, где... Или просто о природе, мне просто будет интересно смотреть другие ролики. Пожалуйста. То я захожу, смотрю статистику, а не могу попасть, посмотреть, хоть, где это убуликовано. Или может кто-то друг другу передает, я не знаю, но каждый ролик, каждый практически, попадает именно туда. Именно Telegram и WhatsApp. Интересные.